Очередное бессмысленное стояние на Майдане, безволие и жадность Януковича, печеньки от Нуланд, приправленные бандеровским соусом. Все это безумие с первой каплей крови превратилось в тотальное мракобесие гражданской войны на юго-востоке Украины. До начала боевых действий Донбасс был одним из наиболее финансово благополучных регионов Украины. Исправно наполнял казну реальными отчислениями в четверть бюджета и ни о какой независимости не помышлял. Богатый природными человеческими ресурсами, с множеством шахт, развитой металлургической промышленностью и даже с футбольным суперклубом современной арены, регион был неотъемлемой частью единой Украины. Пока Украина не решилась отрезать Донбасс. Донецк, жемчужно Донбасса и столица Донецкой Народной Республики. Горожане свой город с любовью называют городом роз. Повсюду, буквально на каждом углу рассыпаны клумбы, аллеи и просто кусты роз самых разных цветов. Трудно поверить, что всего лишь в нескольких километрах продолжает идти кровопролитная, братоубийственная война. Бесконечные артиллерийские обстрелы жилых районов и объектов гражданской инфраструктуры, гибель мирного населения – и перманентная гуманитарная катастрофа на всей линии соприкосновения. Город живет своей неторопливой мирной жизнью. Горожане с семьями и детьми спокойно гуляют в многочисленных парках и скверах, фонтаны, повсюду кафешки, работают музеи, театры. Кругом полно молодежи и лишь только комендантский час напоминает об идущей уже пятый год войны. Кажется, будто Донецк залечил свои раны. Но это, увы, только кажется. В сердцах людей они кровоточат до сих пор. Людям война не нужна была, мы жили спокойно. Ну, потому что мы просыпаемся из-за того, что обстрелы, ты не знаешь, куда бежать. Нам хочется мира, чтобы было все нормально. Затянулось, мы ждем дальнейшего решения, быстрого хотелось бы, потому что уже устали. Стали... И... А родители здесь, вот так я и живем ага. на два города. Ну, в идеале все вернулся, как было прежде. Мы оптимисты. Скоро разрешится. Через год, наверное. Или федерация, или к России присоединяется. Да, в составе Украины, ну как бы более самостоятельно. Ну как бы и Крым. Мы думаем, что ситуация должна разрешиться так, что Донецк останется свободным. Украина уже себя показала, так что назад дороги нет. Люди очевидно устали. Им уже не важно, каким образом и в каком виде будет закончена эта война. Они хотят немедленного прекращения боевых действий и снятия блокады со стороны Украины и западных стран. Многие держатся из последних сил. Особенно тяжело тем, кто до сих пор ощущает эту войну на себе. Тем, кто в прямом смысле каждый день на протяжении более чем четырех лет живет в этом аду. Ты смотришь, в городе там вроде как выйдешь в город, это в город редко выезжает. Выдели как жить, все нормально, живут, все прекрасно, все работает, да? Сюда приезжаешь. Мрак. Сейчас хоть у нас последний 16-го года уже хоть свет появился, там вас, А то с 2014-15 год у нас вообще ничего не было. Когда вертолеты над головой меня вот тут зависали и в аэропорт били. И весело у нас, вот райончик веселый. И поселок «Веселый» называется. <свят> ну, вот, как вечер, днем еще так сядь, как вечер, 6-7 вечера начинается. В поселке «Веселое» из более 500 некогда жилых дворов на сегодня такими остались только 32. Менее 10% жителей не ушли, просто потому что идти им некуда. Остальные либо погибли, либо их дома разрушены, либо эвакуировались, спасаясь от киевских карателей. А этим 32-м бежать некуда. Безысходность витает над этой землей. Пошел пятый год чудовищном круговороте из обстрелов, смертей и полного безразличия к человеческим судьбам. Когда в четырнадцатом разбомбили мой дом, я пошел воевать за свой дом, за свою землю, чтобы пацаны не гибли 20-летние. Я считаю, что это исторически Россия, и, и считаю себя русским. Вот в паспорте было написано, что украинец. Ну мы русские, а вот эти нацики, которые говорят, мы пойдем в Донбасс. как же они говорили, чтобы женщины не рожали, а мужчины мы кончились. Нормально, даже бить их, никого даже в пленного пальцем не трогать. Это непорядочно. Сегодня силами обороны ДНР линия фронта отодвинута от Донецка на несколько километров, но проходит она через множество населенных пунктов, которые ежедневно подвергаются минометным обстрелам и ударам крупнокалиберной артиллерии. Вооруженные силы Украины совместно с батальонами националистов всеми силами пытаются раскачать хрупкий режим прекращения огня, стягивают ударные силы к линии соприкосновения и активно пытаются захватывать территории в так называемых серых зонах. Масло в огонь подливают и США, которые в открытую снабжают украинские команды, средствами связи, комплексами наблюдения и разведки. Так, в недавнем времени, Украине были поставлены комплексы «Джибелин» с тремя сотнями выстрелов к ним. Это современное и весьма грозное оружие, способное изменить сложившийся баланс сил. ПТРК Джевелин предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных укрытий, а также низколетящих воздушных целей. Мягкий пуск позволяет использовать этот комплекс из помещений, а также закрытых позиций. Дальность стрельбы от 50 метров до 2,5 километров. Скорость полета ракеты 300 метров в секунду. Боевая часть тандемно-коммулятивная. Бронепробитие 750 миллиметров. Но, как поговаривают, совсем не исключено, что с этим презентом из-за океана украинские вояки поступят по старой схеме, а именно по тихой грусти, без шума и пыли выйдут на связь с бойцами ДНР и по сходной цене скинут парочку а может и больше комплектов американских ПТРК а вскоре мировая общественность будет негодовать как это так, американские джавелины жалят броню ВСУ беспринципность, подлая жадность и тотальное разложение боевого духа и самой человеческой природы, вот что буквально сейчас царит в частях ВСУ Противнику, у которого в войсках саботаж и полное отсутствие воли уличного состава противостоят вооруженные силы республики. При этом внутреннее противостояние между ВСУ и батальонами приводит к вооруженным столкновениям между ними. Ведь для любого военного человека применение военной силы против своего же населения является военным преступлением вот и принуждают нас баты к дисциплине в войсках. А я изначально с 2014 -го года всегда говорил: я не воюю против Украины. Не всякий бандеровец-украинец, не каждый украинец бандеровец. Вот и все разница. Я воюю против тех 25% тварей, которые, сука, вот это все мутят. Да никакого боевого опыта. Боевой, именно боевой опыт уже взялся здесь. То есть начало 26 мая карательных действий. А в Славянске они начались тогда еще с, с апреля месяца, а с 15 апреля. Но опыт боевой мы уже тогда вспоминали. Кто что мог помнить, хорошо тогда помогли ребята. Которые служили в Афганистане, у которых, как говорится, есть за плечами боевой опыт. Офицеры спецподразделений, которые перешли на сторону Донецкой Народной Республики, все это помогали, обучали, показывали. Эта война кует из людей, живущих на Донбассе донбасскую сталь. Слоеный пирог из человеческой боли, постоянного страха, но в милосердии и любви. 4 четыре года обычный шахтер, который держал автомат Калашникова в последний раз еще солдатом советской армии, да и то на присяге, вырастает в матерова, боевого полковника и на текущий момент командует обороной внушительного участка фронта. Если взять мою линию обороны, линию фронта, то от 380 метров до километра 700 – это находится противник. Каждое их движение, каждое их передвижение, где, кто находится, мы очень хорошо знаем. Но что они не успевают шаг вправо, шаг влево сделать, мы об этом уже знаем. Потому что мы местные, это наша земля, которая, сама земля нам говорит, где они. Пусть активизируются, может быть, быстрее война закончится. И эти слова – не пустая бравада. Не брятся ни оружием и ни угрозы. Это жажда закончить эту войну на границах своих областей как можно скорее. Сил, решимости, воли на передовой через край. Нужен только приказ о наступлении, команда в бой. Но такого приказа нет. Политическое решение не принято. Создание Майдана – это лишь так, часть прикрытия того великого, большого зла, которое должно было произойти здесь, именно на русской земле. Вы представьте, что было, если бы тогда мы в 2014 году промолчали бы и сделали так, как хотела карательная власть в Киеве, ну я скажу, что под Матвеевым Курганом, под Ростовской областью, это сто процентов уже обстояли база НАТО какая-нибудь. Донбасс это не только передний край русского мира. Донбасс это... Неотъемлемая часть русского мира, на земле которого не надо ступать чужой ноге, здесь будет жить русский. Над нашим лесом будут петь соловьи только по-славянски. А Новороссия, я считаю, это уже термин, который должен произойти в мирное время при объединении всех областей, которые именно поддерживают русский мир. Даже тут разговора нет. Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и... Одесска. Это те областя, Хер... а, и Херсонская. То есть вот этот весь край, который должен войти в состав Новороссии. Мы за единую Украину в составе России. От Одессы до Кремля – это родина моя. Но помимо вооруженного противостояния на линии соприкосновения, активным образом идет война информационная. А она влияет на миллионы людей, на их восприятие и понимание происходящих событий, вырабатывает личные отношения и вовлеченность. На этих фронтах в днр также работает свой спецназ. Информационный. А журналисты, которые работали и на украинской стороне, и на нашей стороне, они говорят, что ну, иностранные журналисты. На украинской стороне их постоянно сопровождают, военные. То есть не просто там где-то на позиции, а и в городе, везде. То есть они говорят, мы там как будто в тюрьме под присмотром постоянно ходим, за нами там люди смотрят, слушают. Западные журналисты они изначально приезжают с негативным настроем. Они же часто вот, там, интервью берут и там спрашивают, а тут есть российская армия. И мы вот когда-то с итальянскими журналистами, и потом еще французский журналист был, проехали. Почти всю линию фронта, по всем вообще возможным окрестностям. И в конце дня, мы весь день катались, в конце дня я их спросил, ну вы где-то видели российскую армию? Вы где-то видели там танки, там колонны, спрятанные танки, артиллерийские системы? Они такие, нет. Я говорю, а вы слышали, чтобы я кому-то звонил, предупреждал, там мы там сейчас журналисты журналистами будем ехать, давайте сейчас танки за деревья вот так вот прячете. Они такие, нет, мы не слышали, что ты кому-то звонил. Я говорю, может где у нас рации были, нет. Я говорю, ну так, ну вот о чем вот мы сейчас говорим? Ну, если бы здесь была российская армия, вот вы, вот, проехав такую территорию, вы бы заметили это? Ну да. Ну так, все, как бы, и все становится на свои места. Был французский журналист для очень крутого издания французского, популярного, делал работу здесь. И он сделал фотографии, все как есть на самом деле. Его уволили. То есть его фотографии не взяли, его уволили. Он мне потом пишет в соцсетях, говорит, ну, все, как бы, я безработный. Они просили его подписывать так, как они хотят. Он отказался. Они такие, твои фото, это российская пропаганда, ты попал под влияние российской пропаганды, все, ты, ну, увольняйся. <связано> Эта война, которая началась, она против всех русских. Потому что ее развязал западный мир. Вот как и по всему миру, там берем Ливия, Сирия, да, богатые страны, где люди жили сейчас, что там сейчас? Американская демократия и руины. Придет время, когда весь мир узнает правду. Но будет уже поздно. И, судя по всему, ждать этого момента осталось недолго. Правда уже режет даже невооруженный глаз. Становится очевидным истинный порядок вещей. Многие европейские страны уже осознали, что украинский режим – это токсичный актив, который им вместе с антироссийскими санкциями навязали США. Международный валютный фонд заморозил очередной транш финансовой помощи Украине в связи с тем, что украинская власть явно игнорирует требования организации в части антикоррупционного законодательства и надлежащей отчетности расходований уже выделенных средств. Если Украина лишится политической и экономической поддержки из-за рубежа, страну ждет дефолт, и режим не протянет до двух месяцев. В СБУ царит уныние и понимание неизбежности скорого конца. Офицеры разделились на кланы, они не верят в перспективы, они опасаются за свои судьбы. Ведь начальники сбегут, как только запахнет жареным, а вот их как раз и разорвут в клочьях. Аналитики конторы дают катастрофический прогноз. Особенно взрывоопасная ситуация в Одессе. Там сотрудники из стараются не перемещаться по городу поодиночке. Многим из них поступают угрозы. За многими ведется наблюдение и прослушка. Многие старшие офицеры уже вовсю выправляют себе новые документы и организовывают пути побега с Украины. Другими словами, крысы бегут с корабля.